Площадь Чкалова И памятник Чкалову. А сколько я Наслышан про него. Хотя история Подавно она старому. Я преклоняюсь Перед мужеством Его. Вот он стоит В лучах заката, Куда-то вдаль Глядит пространство лет. А может думает о чем-то он предвзят, о чем он думает, не скажет он в ответ. Ему нет равных испытателей тупору. он самый длинный, перелет свой совершил, Из Северного полюса на запад по-простому в Америке свой ланер посадил. Хороший летчик, испытатель. Тех времен до сей поры Им Родина гордится Герой Советского Союза Летчик он стоит в лучах От солнца золотится Верхняя Волская Она известна всем Встречая здесь восходы по утрам Закаты красоты их не сравнить ни с чем. Все относительно к Приводским берегам. Многоступенчатая лестница, ведущая вниз, Ее масштаб, проект архитектуры, Вдали закат, пылающий повис Великолепие внизу структуры. Нижняя Волжская наполнена людьми, Народ по-летнему здесь, впрочем, отдыхает. Смотрю на лестницу, как будто бы вблизи. От красоты такой душа моя не чает. Вот пароход идет в закате по волнам. Боржа в закате медленно идет. И чай крик, устроив шум и гам. Над Волгой совершая Свой полет, там где-то парусник вдали, в закате млеет, такой багровый и большой, почти закат, и стадион под вечер лицезреет зреет, На стрелке красоту и чайки, что кружат. Волны прибрежные, описыгонько а бьются, а волга, мать моя. Ты колыбель моя, входящих рек До сей поры знать не напьются Ты наша жизнь, тебе благодаря Взгляну не раз, еще я на просторы Волги Как пароходы, не спеша по ней идут В стихах рассказ поистине недолгий Вдруг вертолет бронился тут, как тут Зайду на лестницу и побреду я кверху. Немного с передышкой отдохну. Там наверху жена и дочь. Устали ждать, наверно, А мне прогулка очень понутру. С приволжскими закатами я расставался. запечаталил красоты здешних мест. Смотрел я вдаль от счастья, любовался, Какой божественный несет природа крест.